Наконец-то разработчики Майнкрафта порадовали нас еще одним новым снапшотом под кодовым наименованием 19W13A для версии 1.14. Что же нового и интересного появилось в игре, давайте посмотрим. Начну, пожалуй, с самого основного нововведения. Это то, что были добавлены разбойничьи набеги на деревне. По-другому они называются рейды. Рейды делятся по степени сложности. Это легкий, средний и сложный. Эти уровни будут соответствовать уровню выбранной сложности игры в настройках, установленных вами. Ну и конечно же, рейды происходят волнами, набегами. И их за рейд бывает несколько. Соответственно, на легком это 3 волны, на 3 набега. А на среднем это 5 волн. А на сложном уровне 7 волн, друзья, придется пережить. По заявлению разработчиков, все волны теперь перебалансированы и фокусируются на определенных мобах. При рейде местные жители начинают бить тревогу. А именно, как вы наверное уже догадались, жители начинают звонить в колокол. Также встревоженные жители начинают потеть, что видно по синим частицам, исходящих от них. После сигнала тревоги местные теперь будут прятаться в ближайших домах. Во время рейда будет доступна также торговля. Во время рейда разбойники теперь могут свободно открывать двери любых домов и будут праздновать события, если будут убиты все жители деревни. Из-за чего же, собственно, у нас происходят эти рейдовые набеги? Ну, как вы, наверное, уже поняли, что рейдовые набеги будут осуществлять разбойники. Так вот, когда мы, например, в путешествиях нападем на разбойничьи форму пост и убиваем там главаря разбойников с флагом зловредов то на нас вешается то самое клеймо беды или плохое знамение и если мы с этим клеймом приходим в какую-либо деревню то на нее начинается рейд плохие знамения плюсуются стакаются а это значит чем больше главарей с флагом мы уничтожим тем выше будет уровень эффекта и тем больше будет нападений и нападающих мобов за один рейд максимальное число клейма беды это 5 это клеймо не увеличивается когда у у нас идет атака, и мы убиваем лидеров с флагами с такими же. То есть оно у нас, можно сказать, держится на том же самом уровне, и оно, именно это клеймо, в основном только нужно для того, чтобы активировать тот или иной рейд на определенную деревню, в которой вы находитесь. Следующий момент, он также касается рейдов. Как только мы отражаем рейдовое нападение благополучно, то нам теперь присваивают статус Герой Деревни, при котором резко улучшаются отношения с местными жителями. У торговцев мы получаем с скидку на товар и покупаем более выгодно для нас товар также статус героя деревни распространяется и на соседние деревни то есть куда бы мы ни пошли везде нас будут хорошо принимать везде нам будут дарить подарки и делать скидки на товар данный эффект зависит от степени отражаемого нападения например если мы отбили атаку с клеймом беды 2 то на нас накладывается эффект герой деревни 2 и так далее действует этот эффект два дня с момента отражения рейда определить этот эффект можно по зеленой ауре исходящей от нас а также в инвентаре будет указан этот статус в качестве эффекта со значком с определенным. На данный момент из неофициальных источников известно, что уровни героя деревни всего 4, больше поднять не получается, но по идее должно быть 5, а то даже и больше. Нужно, ребят, тестировать на самом деле этот момент. После отражения рейда жители начинают праздновать это событие и начинают запускать фейерверки. Также после отражения рейда жители деревни начинают дарить нам случайные предметы, подарки, будут соответственно профессии того или иного жителя ну и теперь давайте перейдем к менее значимым нововведениям данном патче теперь на прозрачные блоки такие как стекло крашенное стекло лед и светящийся камень можно размещать другие блоки практически на любую из сторон мы например сможем разместить кнопки рычаги дорожки красной пыли или факела очень удобно на самом деле сделано молодцы разработчики за это им большой респект некоторым мобам изменили следующее вызыватель теперь спавнится в первую и седьмой, и седьмой волнах в рейдах, а не так, как это было раньше, только в последней. В ведьме были добавлены звуки празднования после успешного рейда разбойников на деревню. В интерфейсе была добавлена кнопка специальные возможности на главном экране в виде человечка с руками и ногами рядом с кнопкой выйти из игры, где мы можем включить-выключить диктора, настроить автопрыжок, поменять прозрачность фона и текста и многое другое. Размножение жителей теперь поправили и они при условии наличия рабочего места, спального места и место встречи теперь размножаются. Башни разбойников, к сожалению, до сих пор не пофиксили, и они все так же не появляются в предназначенных для этого местах. Думаю, что это все дело времени, друзья. Ну а что думаете вы по поводу данного снапшота? Очень хотелось бы узнать, друзья. оставлять пожалуйста, свое мнение в комментариях к данному видео. И если я также что-то упустил, то непременно сообщите, ребят, мне в комментариях. Я непременно поправлюсь, и в следующих своих подобных выпусках буду более внимателен к деталям. Ну а если ты досмотрел до конца,